Привет, дорогие друзья! С вами Алексей Хохлатов. Мы сегодня говорим на очень интересную тему. Я считаю, что она наиважная. Даже я мог бы процитировать классику и сказать «ахи важная». Потому что сколько бы мы не разбирали с вами маркетинг-планы, перспективы в Дейзи, не стремились бы там в Дубай на мероприятие февральское и так далее, и так далее, все будет прахом, если мы не обладаем тем, что будет притягивать деньги. Вот как-то так. Поэтому давайте сегодня поговорим об этой очень, с одной стороны, ускользающей теме, с другой стороны, с той же стороны, неоднозначной, и с третьей стороны, не имеющей такого универсального решения. Потому что я вот готовясь к сегодняшней нашей с вами беседе об этом, думал, какие-то слайды может сделать, ну, как-то выстроить нашу сегодня с вами беседу системно. И вы знаете, понял, что все это не то. Потому что, опять же, мы с вами не будем говорить о маркетинг-плане, где нужны слайды. Да? Мы с вами будем говорить о каких-то глубинных вещах, которые на самом деле и рождают деньги. Вот. А уже с помощью какого инструмента – дейзи, маркетинг или еще что-то – это уже вторично. Первично – это то, из какого состояние а рождается то, зачем вы начинаете вести охоту за деньгами. Вот. И я понял, что лучше нам с вами сегодня говорить лицом в лицо. Вот у каждого есть возможность включить камеру. Сейчас она будет, сейчас, секундочку, включить вот видео, да. И вы можете включить камеру, ну, может быть, по мере того, как мы с вами будем общаться, включайте камеру будем общаться лицо в лицо. вот Смотрите, давайте для того, чтобы начать разговор о деньгах, представим себе себя в состоянии, когда денег вообще не было. Ну, может быть, там вы были студенты, может, вы были еще в школе когда-то, или, может быть, вы работали на какой-то работе, две смены там, да, что-то в этом роде. То есть, вспомните то состояние, когда, в общем-то, вы даже, может быть, и не мечтали о каких-то деньгах. Ну, более-менее больших, потому что о маленьких деньгах, собственно, сегодня речь, наверное, идти не, не может Потому что в Дейзи, в общем, за маленькими деньгами, наверное, не приходят, так скажем да, Потому что вкладывать сюда 100 баксов, это за газ больше заплатить Там уйдет баксов 15 только за газ, ну и больше суеты да, возникнет Потому что еще отыгрывать потом эту, эти потери за транзакции трона и так далее, и так далее Поэтому, конечно, сюда приходят люди, которые, ну, хотя бы с тремя пакетами, там и выше ну, про э, то, как лучше зарабатывать дейзи, мы с вами будем говорить по задумке в конце встречи. А сначала и так, давайте вспомним вот это свое состояние. Представьте себе его, войдите немного в это, то есть вот именно взовите к своей памяти глубинной, и прям реально вспомните, вот когда вы были школьником, студентом, когда вы были дворником, сантехником, водителем автобуса или еще что-то, вот когда у вас еще было с деньгами, ну, не на «ты» вы с ними разговаривали, да, там, зарплату получали, жили от зарплаты до зарплаты. Может быть, не все такие здесь, да, но чаще всего к каким-то, ну, серьезным деньгам мы приходим уже в более зрелом времени. Более в зрелом возрасте, когда приходит понимание того, чего нам нужно в этой жизни. Вот. И вряд ли здесь есть, ну хотя может быть, конечно, дети каких-нибудь миллиардеров, у которые купались в деньгах с самого начала. Я думаю, что если такие есть в Дези, они, конечно, есть, то вряд ли они придут на этот вебинар про энергию денег, послушайте. Вот. Скорее всего, это те самые люди, которые просто вложили сюда свои, чтобы их увеличивать. Вот. Ну, и, может быть, там заодно как-то звать своих друзей. Вот. Но, скорее всего, все-таки, наверное, в этом вебинаре те люди, которые хотят заработать с помощью денег, ну, какой-то капитал, который позволит вам ну сначала держаться на плаву, потом чувствовать себя неплохо, а потом уже и стать богатым человеком. Как-то так, да? Так вот, вспоминая это состояние, мы можем констатировать некоторую вещь. Она универсальна, универсальна. Вот есть в этом безденежье, что ли, так скажем, состоянии безденежья, нечто, что все-таки универсально. Или состоянии денежья. Неважно. Вот в состоянии диалога с деньгами есть нечто, что присуще всем. И вот мне очень трудно это сформулировать словами, поэтому я взываю вам с той точки зрения, чтобы вы вспомнили. Вот спасибо тем, кто камеру включил. Потому что... Вы, наверное, со мной согласитесь, чат есть, если что, вы можете кивать головами и так далее, что в том самом состоянии мы чувствовали себя, ну вот я начну перечислять вот эти прилагательные, неуверенными, потерянными, не понимающими, как руководить своим будущим, не понимающими, как моделировать свое будущее, а не подчиняться тому, как его моделируют другие люди. А чувство какого-то, ну, такого ощущения, как будто вы плывете по течению, которое задумано не вами. И дай бог как-то вырвлить между этими подводными камнями, чтобы просто не столкнуться о них. И остаться на плаву. Вот какие-то такие ощущения были у нас с вами чисто на глубинном уровне, в то время, когда вот мы еще с деньгами были не на «ты». Потом вспомните свои первые попытки, может быть, какого-то предпринимательства. Ну, здесь же в Дейзи мы все предпринимаем, предпринимаем, да, у нас нет зарплаты, поэтому мы здесь все предприниматели. И наверняка до Дейзи у нас с вами существовали какие-то другие попытки заработать. То есть попытки предпринимательства были раньше. Вспомните свои тоже первые шаги они тоже шли где-то от неуверенности. Ну, вернее, так, они от неуверенности не могли идти, они были неуверенными, первые шаги, да. Тоже мы с вами не знали там, как, ну, если мы говорим об MLM, да, потому что наверняка до Дейзи вы были в каких-то других MLM-проектах, то это какие-то первые попытки ну, вовлекать людей, проводить какие-то презентации, выступать на публику, да, Хотя бы проводить какие-то вебинары. Или хотя бы просто, там, не знаю, когда кто-нибудь ведущий в зале что-нибудь задает вопрос к тем, кто присутствует на креслах в зрительном зале. Какая-то вот робость, чтобы поднять руку даже, да, ответить на вопрос какой-то зр... ведущего. Или уж тем более подняться и произнести какую-то речь на пару минут. Или на пару секунд вообще хотя бы, да. Вот эти вот, вспоминаем свои вот эти робости, первые вот эти шаги. А дальше мы что с вами вспоминаем? То, что по мере того, как мы тренировались на пути МЛМ, по мере того, как мы все-таки выступали и пытались вести за собой, пока оставлю это слово «пытались», у нас появлялось все больше и больше, больше и больше какой-то уверенности. Сначала эта уверенность была, наверное, больше внешней, когда мы были уверены в компаниях, в руководителях компаний, в наставниках, в личном спонсоре, да, и вот за его уверенность мы прятались и вели других людей за собой. Ну, тут нельзя сказать за собой, за ними. И за собой оно было как-то заодно. То есть мы вели людей за теми, в ком мы уверены, кто придавал нам этой уверенности. И, ну, там где-то на полях было начертано и наше имя, то есть, когда мы куда-то показываем, куда надо идти, вроде бы как мы тоже туда идем. И таким образом, косвенно мы тоже вели за собой людей. Это были наши первые попытки. А потом, вспомните еще, все больше и больше у нас появлялась какая-то уже собственная уверенность, свое собственное видение. Того, как, в общем, ну, ведут за собой ваши наставники может быть вы где-то уже начинали с ними не соглашаться как ведет политику компания может быть вы видели какие-то баги в личном кабинете я к примеру или какие-то ну так скажем по-детски неправильное поведение кого-то из руководителей или вы видели какие-то несогласованности менеджмента и так далее вы начинали замечать что как бы не все так гладко в королевстве и у вас выбивалась какая-то почва из-под ног потому что надо было продолжать людей вести за собой, но на что опереться? И все больше и больше вы приходили к тому, если вы не сдавались, конечно, и шли дальше, что опереться можно только на самого себя. Ну, здесь слово «только» я пока употреблю, потому что, в общем, есть нечто более высшее, на что можно всегда опереться, но это высшее, оно находится все-таки за рамками каких-то корпораций, людей и так далее. Это наш личный диалог вот с этим Высшим. Об этом мы тоже поговорим чуть позже. Но в данном контексте я пока употреблю это слово только на себя. В каком смысле? Вы не можете залезть в голову руководителем любого проекта, за которым вы пошли. Вы не знаете всех рычагов управления и всех моментов, в которые может встрять руководство, где-то ошибиться, где-то споткнуться, где-то потерять наши с вами деньги. Да? Но это никак нами нерегулируемо, если вы не участвуете там, в президентском совете или не владеете долей компании и так далее. А мы с вами в МЛМ этого лишены все. Да? Ну, кроме разве что совещательного органа, там, совета при президенте, совета лидеров каких-то. Но опять же, это совещательный орган. Вот. Но вы всегда, всегда, подчеркиваю это, можете, оперевшись на себя и на свое видение того, где лежат деньги, Сузин, вот именно до этого, где лежат деньги. Вы можете всегда выбрать для себя это направление, где они лежат. Может быть, оно будет больше вам коррелировать, может быть, оно больше будет вам соответствовать по сравнению с тем, в котором вы начинаете или уже разуверились, вот так скажем, да? И второе – это повести туда за собой людей. Ну, я сейчас говорю о простой вещи. Личный бренд ее называют. То есть, когда вы ведете людей в Дейзи, не на Дейзи, а на Дмитрия Ершова, на Валерия Петрова, на Надежду Дуганову, на Гаухар, на Максима Литвинова, на Альбину, на Наташу, на Катю Жигулову, на Сергея Фалеткина, на Александра Радашевича. Ну, то есть, на каждого из нас с вами, кто вы есть на самом деле, понимаете? Вот, здесь, конечно, тема совершенно другая, личный бренд, вот у нас, кто Оксана, кажется, да, звали девушку прекрасную, которая вела в четверг, 19 встречу марафона, она касалась этой темы личный бренд, поэтому я вас, вам советую пересмотреть. То есть эта тема на самом деле, она такая более узкая, целенаправленная и отдельная, но у нас с вами тема все-таки не личный бренд, а деньги. Но я должен коснуться личного бренда, потому что вот с, не в целом как личный бренд, а именно с точки зрения уверенности в самой себе, в самом себе. Понимаете, если у вас есть это чувство, которое присуще... Поверьте мне, я довелось общаться и достаточно давно и долго с людьми, у которых есть деньги. Ну, сам себя тоже, может, где-то прич... причисляю к этому числу. Я вам скажу, что предшествует этому состоянию абсолютная уверенность железобетонная. Внутри себя, вот в какой-то энергетике, что ли, да, в том, что, ну... Всегда прокормлю свою семью, всегда прокормлю себя, всегда удовлетворю свои потребности душевные, духовные или физические, какие-либо. Тут я всех под одну гребенку не буду э, подстраивать, да, потому что кто-то родился на эту землю каких для каких-то более духовных целей, кто-то для более земных, то есть у всех цели разные. Да? Но то, что объединяет всех людей, вот, с которыми я общаюсь, общался и буду общаться, у которых есть деньги, это абсолютная железобетонная внутренняя свобода в этом денежном потоке. Я вас уверяю, друзья мои, что путь к деньгам преграждаем мы сами. Это, знаете, как природа, она же щедра, она же... Вот, пожалуйста, там грибы растут, ягоды, коровы ходят, я не знаю, что... Бабы, хурма, вот у нас тут в Сочи вообще все есть, понимаете? И человечество, оно только само, искусственно преграждает себе путь к этим простым земным благам. Ну и есть некая борьба внутренняя в этом сообществе. Да? Кто-то себе хочет больше благ, а кто-то еще больше, а кто-то еще больше, чем больше. Да? И вот тут происходит расталкивание локтями. И кто кого, что называется, да? Но кто на самом деле кого? Здесь есть элемент, который присущ, ну, теории Дарвина, так скажем, да? То есть, выживает сильнейший. В плане денег то же самое. И в плане конкуренции внутри человеческой общины то же самое. То есть, тут никто не будет, знаете, играть в рюшечки, прятаться за этой ширмой гуманности и говорить, что вот вам эти деньги принесут, все правильно распределят, всем поровну раздадут и так далее. Нет, пока общество так не работает. Пока мы эти деньги, место под солнцем, должны завоевывать в конкурентной борьбе. И конкурентная борьба начинается с яслей, ну, собственно, и еще раньше родители воспитывают ребенка, чтобы он был сильным, умным, чтобы он был умнее, сильнее, лучше, ловче, хитрее где-то. Каждый как-то по-своему, но конкурентными преимуществами свое дитя мы стараемся наделить. А потом наступает какой-то зрелый возраст, когда ребенок понимает, что все, чем его пичкали родители, он с этим не согласен, и у него возникает какое-то свое «я». И он начинает уже сам заниматься самовоспитанием и приобретать те самые конкурентные навыки, которые он считает нужными. Не те, которые ему привили родители по их мнению, нужные ему, да, а его собственные. И эта работа над собой, она происходит всегда, всю жизнь. До каких вы собрались жить, до 90, до 120, кто до каких, вы всегда в этой конкурентной борьбе. Если вы расслабились, опустили лапки и сказали, ну все, я все знаю, я все умею, больше я ничего знать уметь не хочу, не могу и так далее то тогда вы просто остаетесь на том уровне, который вы достигли, и все. Но э, правда-то заключается в том, что вы не один на этом уровне, а есть много других конкурентов, которые и подсидят вас на работе, на той должности, которую вы заняли, удобное кресло, которое вы посчитали, нужно вот здесь остановиться, да, в карьерном росте, и подсидят вас в МЛМ, потому что ну, просто привлекут всех ваших друзей знакомых, отняв их у вас, да, если вы сами не будете шевелиться. Поэтому, друзья, ключ к деньгам, ну и вообще каким-то благам, которые у нас есть здесь на этой земле, а деньги – это концентрат материальных благ фактически, он один, и он прост. Увеличивайте свои конкурентные преимущества. Ну как, просто он по формулировке и сложен по достижению. Но, знаете, я человек многодетный, много кого воспитывал с нуля и до, там, моей старшей дочки сейчас 26, почти 27 вот, поэтому опыт есть, я могу сказать, что, а, как бы это сказать правильно, вот без этого умения не останавливаться, а совершенствоваться всегда дальше в том, что вы для себя выбрали, ну, вы никак не обойдетесь. Если возвращаться ближе к теме Дейзи, например, да, то... Если вы включаете камеру на вебинаре, это уже шаг. Если вы задаете вопрос в чате это уже шаг. А если вы его формулируете поднятием руки э, и взятием голоса, это еще больший шаг. Если вы берете инициативу и э, говорите, Катя, организатор марафона, там, или Алексей, да, а давайте я выступлю. Я в Дейзи там уже, скажем, полтора года или там, два месяца, у меня там 3-4 или сколько-то пакетов, неважно, да, а может, 10 пакетов, и я хотел бы рассказать об этом, своей структуре. И позовете свою структуру. То есть вы выступите не то, чтобы ну, к вам нагнали людей, и вот вы выступите. Да? А вы свою структуру позовете. Придет хотя бы 10-15 человек из вашей структуры, вы для нее выступите. но просто дадите возможность и другим людям из другой структуры в рамках марафона тоже зайти послушать. Потому что чем больше народу, тем лучше в этом смысле. да, То это еще больший шаг к росту. Потому что рост у нас здесь в МЛМ – это именно в области влияния на людей и умения вести за собой. Вот этот самый личный бренд, понимаете? Когда вы ведете людей, ну, давайте честно говорить, не в Дейзи, а к вам. А Дейзи – это инструмент, который вы выбрали на данный отрезок времени. Возможно, если в Дейзи все будет чуть-чуть в порядке, этот отрезок времени будет очень длинный. Возможно, в Дейзи будет все в порядке, но без вас, если вы вдруг... Решите развернуться в другую сторону по каким-то вашим причинам лично. Но вы должны быть уверены в себе. В себе прежде всего. И только потом в Дейзи. А если вы уверены в себе, то вот я сказал уже, вот эти простые фишечки. Выступайте на этом марафоне. Берите слово, имейте влияние на людей. Пройдите, я не знаю, курсы дикторского мастерства. Интернет сейчас кишит всевозможными бесплатными даже курсами, там на ютюбе записанными, как быть уверенным. Прочитайте там Дэйла Корнеги со своим, ну уже, наверное, может устаревшим, а может и нет для кого-то, опусом, про как иметь много друзей, уж точное название сейчас не вспомню, да? То есть, грызите гранит науки в этом смысле, в смысле влияния на людей, потому что главный, Главное умение, которое присуще нам здесь в сетевом бизнесе, вот, вот в Дейзе именно, да, вот сколько денег мы здесь можем заработать, это умение коммуницировать с людьми и влиять на людей. В каком смысле влиять? Убеждать, уметь их убедить в том, что то, куда вы их приведете, там реально они найдут достижение своих целей. Не просто там хорошо, вот идите в Дейзи, здесь хорошо, а идите в Дези, потому что те цели, которые вы хотите, финансовые, вы здесь достигнете. И не только финансовые, ребята. Цели, которые соответствуют ну, вашим каким-то потребностям в признании. вашим потребностям, опять же, в том же самом влиянии на людей. В личностном росте. Чтобы уметь коммуницировать на все большем, большем, большем уровне. Вот посмотрите наших основателей. Посмотрите на Рому Джереми, который... Он великолепный оратор. Он просто прекраснейший оратор. Кто был в Дубае, тот это понимает. Потому что он ну, реально держит аудиторию. И он реально чувствует энергетику аудитории и говорит от души то, что нужно в данный момент этой аудитории. Посмотрите на Эдуарда Химчана. Он э, не выставляет себя как оратора, но он говорит всегда четко, по делу, искренне. И очень убедительно. Посмотрите на Илью Манина. Это вообще наш кумир, он, наверное, такой непосредственный куратор нашей русской ветки. Он владеет тремя языками. Да, может быть, у него произношение не такое четкое, да, как у японца и у англоязычного гражданина, да, который носитель языка. Но он, например, для нас русских, вот как говорит Илья, у меня английский не очень хороший, я его понимаю, прям процентов 70 его речи я понимаю. А Рома Джереми я понимаю только процентов на 30. Вот. Илья, он обладает таким акцентом и таким языком постановлен, которые очень хорошо понимают не носители английского языка. И таких людей ну, больше, чем носителей на земле, потому что все учат английский язык. И вы посмотрите, как Илья со всеми коммуницирует. Посмотрите, как он профессионально ведет презентации как он держит внимание аудитории, как он знает тот предмет, о котором он говорит. Вот наши три основателя – это три очень разных, но очень качественных образца, как влиять на людей, как держать аудиторию, как звать туда, куда… Ну, давайте откровенно, куда тебе нужно позвать, да? Вот. А возьмите Анну Бейкер. Которая не является основателем Дейзи, но она является основателем компании, которая делает для нас торговлю. Это же просто уникум, это не просто гениальная женщина, которая э, строит алгоритм искусственного интеллекта, чем занимаются очень мало людей на Земле. Которая решила в свои там, 20 лет неполных э, уравнения, которые до этого не могли 30 лет назад э, 30 лет решить. Да, то есть его составили, но не могли 30 лет решить, она его решила, да? как доктор, профессор технологического университета в Израиле, как автор книг тематических, так еще и как бизнес-леди, бизнес как человек, который руководит компанией Индотек, которая сейчас насчитывает больше 50 человек, по-моему, даже больше 70 штатов. Человек, который воплотила вокруг себя а, ученых, собрала, которые работают над искусственным интеллектом 2.0 она не в одиночку это делает, понимаете? Она собрала сейчас на те деньги, которые мы скинулись в краудфандинге ученых со всего мира на эту тему. Вот недавно я одного своего знакомого, ну не буду раскрывать имен и в каких корпорациях он ну, в какой корпорации крупной он работает, это из России человек. Вот мы закинули, ну, его резюме, Анне. Дима Гущин его посмотрел и сказал, что Ох, вот если бы год назад нам такое резюме попалось, мы бы прям ну, взяли его в коллектив по разработке искусственного интеллекта. А я-то знаю, насколько он умен и насколько он продвинутый в алгоритмах, и как он может быть полезен в, со в составлении искусственного интеллекта. Вот. Но сейчас уже комплект, ну, укомплектовано количество тех людей, которые работают над искусственным интеллектом, и в общем-то все уже в достаточно завершающей стадии. Поэтому... Мой знакомый, скорее всего, он ну, на разработке искусственного интеллекта не пригодится. но, Может быть, в дальнейшей какой-то работе, по крайней мере, мостик уже есть, они будут вместе работать. Я к чему говорю? К тому, что я вижу, как Анна собирает эти кадры со всего мира. Какой то грамотный руководитель. То есть, смотрите, нам в рамках Дейзи внутри компании есть образцы, людей, к которым, с которых мы можем брать пример. Так, так же легче, понимаете? На первых порах, вот я помню свою юность, для меня был кумиром Леонард да Винчи. Леонардо да Винчи. Я прочитал книжку Мережковского о нем, и она настолько вдохновляюще представляет его, эту личность, с таких выгодных сторон подсвечивает, и достаточно правдиво описано в ней все, да, что это был прямо вот кумиром для меня. Я... Где-то стремился быть похожим и так далее. И вот эту стадию мы все проходим, когда мы сначала просто хотим быть похожими, потому что нам нужны ориентиры, каким быть, чтобы зарабатывать столько же денег хотя бы сколько они. А все наши три учредителя Дейзи, ну и Анна, как руководитель Эндотек, это все миллионеры. Люди, у которых ни один, не два, не три миллиона свободными, которые в обращении в их активе. Вот. Поэтому сначала вы можете просто брать пример и пинать себя под зад. Не быть все время слушателями, тем более пассивными, да, которые прячутся за аватарками, ну даже и аватарку, может быть, не делают, а только имя и фамилия вот есть, и все, да, вот надо хотя бы там фотографию свою повесить. Ну то есть делайте маленькие шажочки вперед, чтобы сказать что-то этому миру, сказать что-то этим людям и не стесняться этого. Вот здесь у нас в Сочи, например сколько мы переехали э, в конце марта, вот, ну, тут обустроились, э, онлайн у нас работа же, да, по инерциям мы все, ну, вот, жена у меня психолог, она работает онлайн, э, я, как вы знаете, кто здесь в Дейзи, тоже работаю онлайн, э, и, в общем-то, необходимости выходить в люди здесь особой нету, ну, потому что какая нам разница, где мы, вот, мы в Москве работали, до этого я в Турции работал, там, в, э, на северном Кипре, в Абхазии даже я работал онлайн. В Абхазии мы целый год жили. И там, в общем, кроме интернета, из цивилизации ничего, в общем-то, и нет. Будем говорить откровенно. Вот. Но мы почувствовали, и я, и жена одновременно, что как-то стало тесно. Да, мы гуляли, здесь море, здесь мы купались, горы и так далее, и работали онлайн. Но пора как-то выходить на сообщество сочинское, понимаете? Вот. и мы нашли нетворкинги. Есть и бесплатные, есть и платные. Ну что такое 1500 рублей на встречу нетворкинга, там где еще и пользу приносят, да? Я сейчас не буду распространяться на эту тему, это тоже отдельная тема нетворкинги. Вот. Но в любом городе есть такие сообщества, которые собирают людей, чтобы знакомиться друг с другом. Это и есть в общем нетворкинг такой не русское слово. Ну Малцев Малцевлевым Level networking, мы с вами из этой аббревиатуры должны знать слово networking, то есть, да, сети, создание сетей и сети знакомства с людьми, вот, и что мы сделали на, этот, на этих networking, там же самое главное, что это, ну, там создается такие, такая атмосфера на этих встречах Нетворкинга, когда тебя вынуждают представиться и рассказать, кто ты такой есть, и там очень важно взять микрофон в руки и сказать о себе, вот. И первый шаг к этому микрофону в руки, ребят, это просто повесить фотографию на свою аватарку в Zoom. И войти на а, наше сегодняшнее мероприятие не просто кликнув на ссылку, а на, на, нажав кнопочку «Войти». Ну, в Zoom сначала запускайте Zoom, нажимаете «Войти», вводите туда свою почту и пароль, да, и всплывает ваша фотография, которую вы повесили в Zoom. Вот. Если вы этого еще не сделали, вы можете прямо сейчас, не уходя... С, этой, с этого нашего вебинара найти кнопочку Zoom у себя на устройстве, ну если это не мобильный телефон, потому что на мобильном там автоматические идентификация происходит. Вот если вы на компьютере, нажмите Zoom и выберите «Войти в». И вы войдете в свой аккаунт и появится аватарка, если вы ее сюда ставили. Вот. Но первый шаг к выступлению на нетворке – это аватарка в Телеграме, в Zoom, в соцсети и так далее. То есть это э, ваша презентация этому миру. Без презентации в МЛМ делать вообще нечего, то есть в принципе нечего. И с огромным количеством скромности здесь в МЛМ тоже делать нечего. За скромность не платят, да, знаете, такое расхожее выражение здесь у нас с вами в нашем бизнесе. Вот, поэтому первое, что нужно сделать, представить себя миру разными способами через соцсети. Через там, я не знаю, топлинки есть такие, да, там или тильды, там какой-нибудь сайтик создайте, сгоношите. И расскажите о себе, кто вы такой, какой у вас был профессиональный жизненный путь, какое вы получили образование, какие у вас хобби, какие у вас сильные стороны. Может быть, вы покажете и слабые свои стороны. Каждый по-своему, как чувствуете, понимаете, но предъявите себя этому миру. Когда вы предъявите себя этому миру, предъявите те проекты, в которых вы состоите. Может, у вас Дейзи не единственный. У нас нет запрета на количество проектов в Дейзи. Да? Вот. И убедите людей, убедите людей различными способами в том, что они, если пойдут за вами, они останутся в выгоде. В своей собственной выгоде, не в вашей, а в своей собственной. То есть им выгодно будет пойти за вами. И вот давайте здесь по пальцам перечислим. Первое. Это все соцсети. Сейчас Телеграм тоже считается соцсетью. Я просто еще раз проговорю. Да? Приведите в порядок все свои, ну как называется, аватарки, все свои аккаунты во всех своих соцсетях, в которых вы активны. Сейчас активны по миру Инстаграм, Facebook, международные площадки, запрещенные в России, кстати, да, но через VPN многие заходят, ВКонтакте телеграмм и ватсап вот пожалуй эти четыре инструмента они ну, превалируют доминируют во всем мире вот. и, и там надо обязательно присутствовать если вы хотите заявить о себе миру дальше ну я уж наверное не буду проводить школу потому что такое привести в порядок соцсети да? то есть там должна быть ваша аватарка ну ваша фотография желательно не одна чтобы человек который зашел на соцсети полистал на этой фотографии должно быть крупным планом ваше лицо, чтобы можно было разглядеть послание вашей души через ваши глаза. Ваше тело, в каком вы состоянии, да? Ну и окружение, то есть где вы вообще вращаетесь. То есть на фотографии должно быть видно там, или ваш дом, или там, природа какая-то, ну то есть те места, которые вы любите. Желательно сделать эту фотографию все это профессионально, не просто... Вот так вот через телефон, да, вот, взять себя, сфотографировать и все. Желательно сделать фотосессию, не пожалеть на это тысячу, две или три. Там, вот, недавно мы с женой, жене делали фотосессию, пять тысяч рублей. Ну, профессиональный фотограф классно сделали, сто фотографий, еще и видосы. Ну, то есть здорово, да, вот это. Потом напишите еще раз свое образование, в каких проектах вы участвовали. Я имею в виду не только МЛМ. Может быть, вы по найму где-то работали в каких-то солидных организациях, даже если не солидных. Перечислите, покажите все свои плюсы. Какое у вас семейное положение, какие у вас хобби. Вытащите из себя все это, понимаете? То есть вот на что вы способны, что вы можете дать этому миру, чем вы можете поделиться. И все это разместите в соцсетях. Это должны быть ваши визиточки. Совсем хорошо, если вы сделаете свои сайты, куда вы можете отправлять ссылкой на этот сайт, ну, на визитке можете этот сайт написать, да, или ну, отправлять любых желающих, кто, с кем вы хотите познакомиться, представить себя. То есть презентовать себя надо обязательно. Дальше. Вам надо уметь презентовать себя, если ваш знакомый скажет, чем ты занимаешься, вот тут надо уметь презентовать себя буквально в 30 секундах. Если вы имеете виды на этого знакомого в том, чтобы привлечь его в Дейзи, Презентуйте Дейзи за 30 секунд. Я такое-то, такое-то, образование такое-то, э, люблю то-то, сейчас э, развиваюсь вместе с проектом Дейзи. Я в этом проекте уже столько-то, столько-то, э, ну, по времени, столько-то заработал, планирую столько-то заработать такой-то срок. У меня есть там э, профессиональное телеграм-сообщество, где я помогаю всем, кто присоединился ко мне в Дейзи. Это я сейчас накидал просто в двух чертах. Каждый сделает как-то по-своему. Еще один момент. Я уже о нем говорил раньше. Если у вас еще пока слабовато с самопрезентацией, если вы не ведете свой телеграм-канал по Дейзи, если у вас еще нет видосов на тему Дейзи, а это обязательно, потому что через видео маркетинг очень хорошо презентовать себя и свое послание людям да, показывать то тогда опирайтесь на те материалы, которые есть у вашего наставника в Дейзи. Я уж надеюсь, что наставника вы выбирали осознанно, не просто вот кто-то вас позвал, и вы пришли, да, потому что, ну, лидеры выбирают наставника как? Вас кто-то позвал, вы зашли на сайт компании или зашли в интернет, что-то там поискали про этот Дейзи, что это такое за Дейзи такой, и посмотрели вообще, кто вообще в принципе презентует Дейзи, какие есть наставники, и вот из их числа уже повыбирали. Лидеры идут не за тем, кто их позвал, ребята. Лидеры идут за тем, за кем они хотят идти. Поэтому, друзья, если вы позвали кого-то в Дейзи, но сами не являетесь тем, за кем, чтобы ваш человек захотел пойти, то работайте над собой. Потому что лидеры вы так не привлечете. Лидера можно привлечь только в вашей лидерской позиции. Вы должны быть на уровне с тем лидером, вы, которого вы привлекаете. А если вы не на уровне, то вы должны быть выше уровнем хотя бы в этом проекте, который вы привлекаете. Может, вы сюда миллионера привлечете, а у вас самих нет миллиона. Но это возможно. Но значит, вы должны быть на уровень выше в плане осведомленности в Дейзи. Для этого миллионера. Понимаете? Потому что нет людей, которые везде выше вас. Есть какая-то область, где вы действительно в конкурентном смысле, о котором я только что говорил, выше остальных. И вы вот эти вот Моменты должны подсветить для тех людей, которых вы зовете в DAISY. Вот, Поэтому у нас такой бизнес, где наставничество – это очень большой плюс. И ну, на первых порах я даже использую слово «прикрываясь наставником», вы можете действительно много привлечь людей. Если у вас пока портфолио в Дейзи не такое большое, а у всех новичков именно такое портфолио, то прикрывайтесь портфолио вашего наставника. Делайте встречи 2 плюс один, где один это ваш кандидат, а два это вы и ваш наставник. Тренируйтесь на этих встречах, потому что ваш наставник будет отвечать на вопросы ваших приглашенных, и вы автоматически, без какой-либо теории, на практике, понимаете этот бизнес все больше и больше, просто потому что вы слышите ответы на вопросы вашего протеже, вашего кандидата, ответы на вопросы, которые дает ваш наставник. И таким образом вы натренируетесь гораздо быстрее, чем если вы будете посмотреть какие-то видосы и что-то там э, теоретически познавать. На практике это лучше всего. У меня есть один такой партнер в первой линии, у которого девиз «Действующий опережает думающего». Что-то мне такое сопротивляется прям на 100% согласиться с этим девизом, потому что хочется быть думающим. Но он совершенно работает. Я просто смотрю на его работу. Он действительно не всегда врубается в проект. Он не всегда понимает там тонкости маркетинга и так далее. Но он действует. Он приглашает людей. Он привлекает меня, чтобы я отвечал этим людям на эти вопросы, их вопросы. И сам присутствует на этой встрече, слышит мои ответы, и он таким образом совершенствуется, понимаете? Но он действует прежде, чем подумать. Говорят семь раз отмерь, один раз отрежь. Это не для него. Он действует. Вот он верит, вот он мне поверил, он Дейзи поверил, да? И он действует. И на этой энергии действия у него результаты просто потрясающие. Вот, поэтому, ребят, что-то от этого тоже возьмите. Я вот, например, очень думающий, и мне это где-то, может быть, мешает, потому что, ну, я, скажем, профессионально разбираю пирамиды, мошеннические проекты всевозможные в интернете сейчас в большом количестве присутствующие. Вот, и где-то у меня вот черта сомнений, планка сомнений, она очень высока. То есть меня куда-нибудь там позовут, какой-нибудь проект, а я вот уже сразу сомневаюсь, а как бы не мошенник ли его сделал, да? Вот, ну, в плане Дейзи, слава богу, меня позвал Илья, которого я... Достаточно хорошо уже знал на тот момент, поэтому здесь сомнения, в общем, отсутствовали, но были другого рода сомнения. А как им это удастся сделать, а с каким качеством, а будет ли работать этот смарт-контракт, а будет ли эти аудиты, там, вот это все-все-все, что говорилось, да, насколько это хорошо будет реализовано, своевременно и так далее. Тут надо сказать, что не все у нас без сучка и задоринки, но от этого, для... поэтому мы и настоящие, понимаете, потому что обычно... Без сучка и задоринг, как раз в пирамидах все, потому что там один только сайт, больше ничего нет, никакие договора ни с кем заключать не надо, все только <laughs> в виде кода существует. И, ну, если профессиональные программисты, то код подправить, поставить там те проценты выплат, которые надо, ну, как бы ничего не стоит. Да? Вот. А мы в Дейзи с сучками и задорингами, потому что мы настоящие, потому что у нас действительно идут реальные торги, которые бывают не только в плюс, но и в минус. Вот. У нас действительно там, договора со всякими организациями. Вот сейчас мы фонд организовываем. да, Это действительно все настоящие процессы. Сейчас вот проект майнинга, ликвид, это же тоже все не понарошку. Да? Это надо действительно закупить оборудование, договориться, разметить его на площадках разных странах. Это все стоит денег, это все ответственность. Поэтому без сучка и задоринга быть не может быть, простите за автоптологию, там, где э, действительно какой-то настоящий проект. И к этому надо быть готовыми, ребят, такая жизнь. Жизнь всегда встречается какие-то препятствия. Вопрос в том, как мы их преодолеваем и идем дальше. Поэтому, друзья, мы уже с вами 40 минут вместе, пора мне закруглять тему, переходить к вопросам-ответам. И закругляя ее, возвращаясь к началу-началу, я скажу, что энергия денег, она находится не в проекте. Не в самих деньгах даже, это только инструмент деньги, да? Не в наставниках, которые вас, вас привлекли, не в финансовом мире как таковом, не в ФРС уж тем более, не в вашей стране, не в вашем городе или поселке, где вы находитесь, и вы его там ругаете или ненавидите, потому что здесь нет никого, кто вообще соображает в чем-либо там, да? Все эти данности, которые я перечислил, внешние факторы, это... То, где мы помещены кармически, если хотите. Где ну, наш выбор привел нас сюда, потому что мы этот выбор когда-то сделали. Поэтому мы живем в том настоящем, который нас окружает. Но на самом деле ключ к деньгам находится в нашем сегодняшнем выборе. Вот то, что мы выбираем сейчас. То, как мы выбираем жить дальше. Не то, как мы сейчас живем. Потому что это те обстоятельства, которые нас привели в предыдущие выборы а то, что мы выберем в данный момент, и ключ к этим деньгам, к энергии денег, он находится прежде всего в собственной энергии, той энергии, которую вы зажигаете внутри себя и зажигаете ей других людей, в собственном личном состоянии, в уверенности. вот И еще немножко про энергию. Это, конечно, тоже отдельная тема, где черпать энергию и так далее. А энергия черпается из самых элементарных вещей. Просто из самых элементарных. Даже я говорю о неметафизических каких-то процессах, которые глубинно происходят в вашей душе и в вашей связи с вашим духом. Да? Потому что на самом деле истинный источник энергии – это ваш дух. Это ваша душа, как вторая субстанция после духа, да, которая вдохновляет вас на жизнь в этой земле, на этой земле. Потому что именно душа выбрала жить здесь, на этой земле, в этих обстоятельствах. И поэтому, когда вы с ней в диалоге, она и дает вам энергию на все ваши подвиги. Но это отдельная тема. У меня по этому поводу целая книга написана. Капля памяти, вбейте в интернете, капля памяти, вы выйдете на эту книгу. Она такая единственная, неповторимая, она как раз о духовном аспекте того, где черпается энергия на все подвиги в этой э, земле, на этой земле, в этой жизни. Я ей написал в соавторстве с Павлом Шаматриным Ну, это для тех, кто будет искать в интернете, да, признаки. А я говорю сейчас о самых простых способах черпать энергию. Таких элементарных, как встать пораньше и сделать зарядку, гимнастику. Таких элементарных, как позаниматься йогой или восточными единоборствами, или русской борьбой. Я говорю о а хотя бы прогулке по городу, в парке, конечно, а не в загазованном месте. да. Я говорю о дыхательных практиках, до да самых элементарных. Встать с утра, вот так вот потянуться, вдохнуть глубоко, выдохнуть и вот так вот руками покрутить, да. но это как бы элементарные вещи какие-то, которые запускают у нас процессы энергетические, простые физические энергетические, понимаете? Физическая энергия, я имею в виду. Циркулировать кровь, которую заставляют, и сердце биться правильно. Вот от этих элементарных вещей начинается наша с вами энергетика. Потому что если вы не обладаете нормальным здоровьем, ну то, значит, ждать шансов, ждать от себя каких-то побед на поприще, заработка, ну их мало. Да и даже если вы будете миллиардером, но с плохим здоровьем, вам зачем эти миллиарды? Поэтому элементарность с чего начинается та энергия, которая притягивает сюда людей за вами в МЛМ, это просто вот обычная физическая энергия, которую, наверное, все мы с вами знаем, как добывать. У нас с вами сейчас не встреча по поводу того, что такое тази да, цюань или как заниматься ушу, ну, или как добывать эту энергию, простую физическую. Я уж как бы исхожу из того, что мы все с вами здесь люди взрослые и понимаем, как это делается. Просто не делаем, может быть, зачастую кто-то. Вот. И я иногда тоже ленюсь в этом смысле. Вот. Но надо выходить, вот у меня тут турников в Сочи, слава богу, полно. Кстати, в Турции их было мало. Они как-то по тренажерам, у них на улице много стоит тренажеров для стариков, я их так называю. Ну, с легкими весами и так далее. Обычно там свой вес поднимают. А вот турников там мало, но есть. Есть. У нас, когда мы жили в Турции, в Алане, был турник за 2 или 3 километра от нашего дома. Я туда все время на велике ездил. Ну, вот эти тоже элементарные вещи. Хотя бы на турнике подтягиваюсь, Но ну, это я к мужикам, да. Ну, вот. А женщины, ну, есть для вас тоже на турниках упражнения. Хотя бы просто повисеть, растянуть позвоночник. Вот. С таких элементарных вещей начинается энергетика. Простая физическая энергия, а дальше она уже идет и... В энергетическом плане это дыхательное упражнение, а дальше уже идет и в духовном плане. Это вот то, о чем мы с вами сегодня преимущественно говорили. То есть умение убеждать, умение себя проявить, умение представиться этому миру и вести за собой людей. Но вести за собой людей можно только опираясь на что-то свое внутреннее. А что-то свое внутреннее – это тот самый диалог с душой. Читайте «Каплю памяти». Ну вот, друзья, наверное, достаточно для моего монолога. Теперь переходим к ответам на вопросы, и я эти вопросы уже вижу. Вот, Надежда пишет, что первый снег всех усыпил. Это, Надежда, ты к тому, что у нас всего лишь 20 человек на этой сегодняшнем вебинаре? Ну да. да. да. Но у нас в Сочи плюс 15. У нас пока снегом не пахнет. И, кстати, вы вправе выбирать, где вам жить. Вот я вам перечислял уже, да, где я жил за своей жизнью. Ну, я, я не упоминаю то, где я путешествовал там по 3-5-7 дней, да, это я только говорю о тех местах, где я жил больше года. Вот это ваш личный выбор, где вы находитесь, в каких погодных условиях и так далее, и так далее. Это все в ваших руках, все это измените. Дейзи, мой первый, пишет d 2 проект, у которого, кстати, камера была какое-то время включена. А может, это и есть Оксана, может, ты перезашла, Оксана? Д2 это ты была, нет? Ну, ладно. Дейзи, это мой первый проект, и я тоже пока не уверена. А, вот это ты отлично. Да, Я рад, что научил кого-то перезаходить во время вебинара в свою аватарку. А, присматриваюсь. Хоть и взяла 5 пакетов, ни в чем не уверена уже. И это нормально уже. Ну, вот да. Да, но ну, я тебе сказал, где брать уверенность. На самом деле, уверенность... Самое главное, которое будет притягивать деньги в твою жизнь, это уверенность не в Дэйзи, а в самой себе. Вот. А в Дэйзи уверенность придет со временем, просто с опытом. Ты, вот ты на марафоне, ты и в прошлой я тебя видел на марафоне. Соответственно, ты больше и больше узнаешь о Дэйзи. Уверенность в компании можно получить только узнав ее, побывав в ней, прочувствовав ее, посмотреть не только теоретически изучив, да, но и практически поучаствовав в этом проекте какое-то время. Вот у тебя 5 пакетов. Это хороший старт в Deezer. 5 пакетов, это значит 5 матриц уже у тебя. Значит, основная масса тех людей, которые заходят со своими капиталами, ты с них с 5 пакетов точно всегда будешь получать. Это уже хороший старт. Вот. Посмотри, как это работает. Вот. Посмотри на выступление наших основателей. Ну, естественно, компанию лучше всего проверить на офлайн мероприятиях Ближайшее крупное мировое мероприятие – это февраль. Вот. Надо прям не раздумывая, если ты действительно хочешь профессионально двигаться в Дейзи, понять эту компанию, взять билет, купить билет в Дубай. И, кстати, он дорожает через два дня, суббота и воскресенье. Сегодня суббота, да, суббота-воскресенье. И в понедельник – это последние дни, когда билет стоит 150 баксов на Дубай, да, а потом будет билет, это чисто входной билет, я имею в виду не проживание, не перелет, а чисто входной билет, потом он будет стоить 230 долларов, если меня память не изменяет, я имею в виду индивидуальный билет. Вот, ну, как бы не страшно, всего лишь там на 70 баксов или на 80 подорожание, как бы не разорит нас эта сумма, но тем не менее, почему бы не взять дешевле? Экономить значит зарабатывать. Вот, и билет туда-обратно на самолет, это где-то тысяч за 40 можно улететь, 45 это уже Emirates, это лучшая авиакомпания, ну и там проживание, ну я бы закладывал баксов 500 как минимум, есть разные варианты, а лучше, конечно, 1000 долларов, чтобы ну, жить более-менее роскошно, потому что Дубай, он, ну, он такой, он требует роскошности. Вот. Ну в любом случае, даже если вы скованы пока в финансах, за 1000 долларов, я думаю, что вы сможете уложиться, ну, в таких скромных условиях, но тем не менее поучаствовать в этом мероприятии в Дейзи. А участие это оно даст такую энергетику, такую уверенность, о которой мы сегодня говорили, которая привлечет вам в ближайшее же время после мероприятия большое количество команд денег. И видение перспективы у вас откроется, уверенности, вы сможете. То есть, это то самое вложение, которое окупается. Вот участие в офлайн-мероприятии. Вот. Ну а для начала, конечно, можно поучаствовать в оффлайн-мероприятии, которое организовывает для вас команда ваших наставников в вашем городе или в ближайшем от вас. А если не организовывают, запросите такое мероприятие. Опять же, инициатива от вас. В МЛМ инициатива ненаказуема. В МЛМ инициатива поощряема. Вы центр вселенной в МЛМ. И от вас все исходит. Вы задаете тон. И руководите, вот поверьте мне, вы руководите своими наставниками, а не наоборот. Очень часто наставники как работают, вот я вам скажу по себе, да, я работаю с теми, у кого есть запрос. Редко, когда я выхожу на связь с теми, кто молчит, Ну, кого я привлек, кто следит, может быть, даже за проектом, да, но как бы не задает вопросов. Редко иногда какие-то очень важные новости я им скидываю в личку и потом выхожу на диалог. А в основном я работаю с теми, кто задает вопросы. А это и говорит о том, что новички, ну или там подопечные, руководят своими руководителями здесь, в МЛМ. Так что инициатива исходит из вас. И вы подстраиваете мир здесь, в МЛМ, по крайней мере, под себя. И всех, кто как бы должен был бы вроде бы вами руководить, тоже подстраивать под себя. И это действует здесь на всех уровнях. Я вот тоже общаюсь с основателями, я тоже ими руковожу в каком в этом смысле, в котором я сейчас имею в виду, потому что если нужны какие-то усовершенствования в личном кабинете, если нужен какой-то промоушен, если нужно что-то где-то изменить из того, что они задумали или предложили, то выходи с инициативой, предлагай и меняй. Они услышат. Ну вот, друзья, это то послание, которое я хотел до вас сегодня донести. Запись, конечно же, будет. Надеюсь, что эту запись вы покажете своим людям. Вот я, конечно, размещу в своих каналах, в своей команде.